Всем привет, на связи мистер Фиссерк и сегодня мы продолжим играть в горе и of the овзавист. Так, мы остановились в прошлый раз вот на этой загадочке и я так и не смог ее её... пройти. А, собственно, скорее всего, тут мы сегодня будем пробовать по верху это сделать, потому что по низу вообще никак. А, плюс, плюс, какой еще плюс? Видите, никак. Тут еще дверька закрытая возможно откроется вон тем глазиком который вверху э. пошла ты так ну ч, давайте пробовать э. блин надо вот в этот глаз попасть Понятно, почему мы так это не можем? Понятно, короче, Игрек нужно зажимать. А, -а, -а. ясно. Но я не понимаю, почему туда не долетают Ай-яй-яй. Была возможность, но. Не получается запендюрить. Да что ж такое-то? Ёпта Е, yeah, бой. Только у меня все плохо. С ХП. Блин, эта птичка не хочет к нам. Твою жизнь. Надо прям жестко прыгать, походу, на него. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай! -яй -яй -яй -яй. Ай! прищелкнул блин напрасно все это делал да а за за а Как они бесят а так давай теперь секрет получим. открываем эту хрень да что ж такое чем меня тянет на и на ту кнопочку нажать съела нас. Эк. Занимайтесь там своими делами. Вторая пришла. Ну давай, пила. Сдохни. Yeah. Открытие произошло. ух ух бой Быстрый выстрел. Вы получили новый осколок духов. Он увеличивает скорость атаки дуи духов. Для использования нажмите вот эту клавишу. М. Это что, тупикши? опупеть и что нам теперь делать давайте хоть посмотрим что за хрень нам дали и что она заменяет, так магнит клей стойкость когда начинается энергия вы можете тратить жизнь, ну да у меня такая фигня стоит давайте пока уберем и быстрый выстрел долбанем а, все, да? Это работает? Ёпта Блин, блин! Где А, вот как оно работает Да что такое? Почему у меня не а Ничего сделать? Рилии really? Че? по тому же принципу Придется бегать Че блин а -а -а, Ловушка Ловушка Топец! Что с нашими пришковыми способностями? Может, что-то надо другое делать? Не, тут бесполезняка какая-то. А, это просто жесть. В смысле я так не могу? Ух, ух, ух, ух. Серьезно? Я то могу хорошо прыгать, то не могу хорошо прыгать. Выходит так. Так, ну чё, давайте продолжать наше движение, наш путь. Вопрос только куда, получается, вниз. Без этого просто никуда. Вопрос, насколько вниз, да? Эээ! -э -э. Левака, ты полегче давай. Пучочки мне пригодятся. Так, а вверху? Вверху? Вверху нас ждут. Но не дождутся по коду. Э, самонаводящийся, что Так, а тут у нас вода. Всё, правильно Нефиг тут Да убить всех и все э -э Ну да, мы пошли дальше Тут есть Прикольная вещь Епат Детский Епецкий епец. Так, тут нас тоже уже ждут, да? Ну а если мы ниже пойдем, ниже тоже ждут. Не, не, не. Давай, иду сюда. Так, я думаю, знаете, что надо сделать? У нас тут была прекрасная штука, вот мы ее, пожалуй, сюда и поставим. Будем долбить всех и вся. Так, это не хотя, в принципе, что Фулочка. Какие-то механизмы. Награда за испытание. Гонки духов слух разведан. А я понял, это что у нас прям вообще все печально, да тут. Какие-то странные места. То есть зашел и все потерялся. Что за нахрен? Э, э, э, э. Не, у меня сейчас сделают, походу. Да, да, да. Аккуратненько сейчас надо это все сделать. О. -о, -о, -о, -о. Зря нам эту штуку дали. Не зря мы к ней подготовились. Но в прошлый раз что-то ничего не вышло. Так. Какой-то еще тут элемент. Открываем. Оуе, oh yeah, дверка открылась. И нас опять там ждут враги, да? Ой-ой-ой-ой. Ну что ж, ладно. Потепали отсюда. Так. Тут в принципе... Да, мы уйдем отсюда. Все. Пока. Давай, прыгай. Попрыгун. Ходик. Открылся. И... И мы просто можем вот так долбить всех. Так, есть вариант, типа, пойти куда-то там вверх. Но сможем ли мы это сделать? Я вижу, что... Нифига. э э, -э, -э. Окей. Поглощаем свет. Свет. нам дали рывок. Вы освоили новые умения. Нажмите RB, чтобы совершить рывок вперед даже в воздухе. Ой-ой-ой, классная вещь. Кстати, эта вещь бы нам там пригодилась. А, ну вот нам предлагает. Предлагает проверить. А что не получается? Я походу новичок. Так, нажмите РБ после двойного прыжка, чтобы прыгнуть дальше. Эээ, ч за ловушка? Ч за ловушки? Я не понимаю. Зачем вы их не устраиваете? Ой. Что за бред а... и не долетаю мне нужен черный плащ нажмите тербы после двойного прыжка чтобы прыгнуть дальше а вот она что это прям нужно прям как в замедленном действии. Уф. уф, уф, уф. Так, а тут чё, где, куда? Это чё, вот нам придется вот так всю жизнь прыгать? Купец какой-то был. Так, есть вариант выше пойти, а есть вариант... Здесь немного потусоваться. Пока. Ух. Это что? Это здесь такое. А, это выход отсюда, да? По типа... Возвращайся, друг, обратно через это все дело. Я понял, значит, нам нужно сгонять вверх. Эм, а тут как быть? Ай-яй-яй, так ладно. Типа разгон нужен нифига подобного, отличный разгон. И грибок не дает подпрыгнуть. Че за фигня? Что-то нифига, нифига, блин, печалька, на самом деле, большая печалька. Туда никуда не сходи, да плохо так единственное что я бы хотел сейчас сделать это вот это сделать так. обратно есть контакт что все что ли нам прям Прям все, блин, а как там внизу забрать? Там же вот смотрите, внизу нарисовано, что есть. Тут какая гадость. Ептить. Серьезно. Так. Да. Успокойтесь. Где вот она? Я не понимаю, а где эта штука? Якобы прям вот здесь снизу. Или сверху? Че за нафиг? Я не понял. А, то есть там на третьей штуке, да? Доманитесь. ели меня до карасики, так ладно, там по-другому никак не заберешься, епстудай. Yep, <свист> -а, -а, а, это какой-то капец. наигрались, тихо-тихо. Что тихо. А ж такое-то есть контакт? Так тут мы прям вверх-вверх-вверх-вверх-вверх. Всё. Блин, есть ли смысл там эту хрень собирать? Я не понимаю Через а казатые. Вообще в... Не в то место откидывай. Ладно, оно того не стоит, я думаю. Пойдемте дальше. Посмотреть, что у нас тут еще есть. Клевого такого. Короче, нужно вверх, да? Понятно. Пипец какой-то. Где у нас тут? Как же вы задрали, а? Блин. Блин туз, клинтуз, клинтуз, блин тус. Так, ну тут вот мы так вот можем. Вау, вау, вау, как мы можем, а? Так, ну и теперь мы скорее всего сможем сюда, да? О да. Икс. Как мы, а? Могем-то? Крутой вариант становится, крутой. и выше. Какой-то. Пошел ты, слезняк. Так, вопрос. С нам карту дадут. Люпо, привет! Приветствую тебя, влащине Кволока. Это рай владения кволока, хранителя топей. Благодаря его заботе здесь почти ничего не изменилось, когда пришел упадок. Не желаешь провести карту жав его жилище за 50 искор духовного света. Давайте за 50-то купим без проблем. Благодарю нам тут покажешь что мы еще не видели на этой карте а, о все понятно все прекрасно так значит сюда мы на уйдем а нам она а и а, как мы тут хотя вот вот здесь мы перейдем в это место и уйдем сюда отлично спасибо тебе и прям настоящий друг раскрыл нам эту карту. Давай, я тут. Был. Был и сплыл. Так, а здесь у нас... Что за нафиг? Что за нафиг? Что за нафиг? Не, я тут, походу, так проведу всю свою жизнь, да? Так, по поводу хила. Разгон! Что такое? А вот она чё? пошел ты. Так, а здесь что мы можем? Здесь мы можем. Вот так вот. Ага, ага. Это то место откуда мы пришли. Всё, это моё. Ты давай. Неборзей тут. Ну что ж такое? Почему я не могу? Может, э, хотя нет как. Нету смысла так делать. Вопрос открытый. Почему мы не можем сюда попасть? По-другому, по-другому, вверх мы не попадем, да? Сто процентов. Сто процентов. Смысла сюда уже идти нету. Как я полагаю. Почему эта хрень не работает? Я не понимаю. Может, есть смысл. это все и не долетаю просто просто не долетаю эм, А если мы стрельнем а типа смотри ах ты гадость Нет, нифига подобного. Нифига подобного. Дай мне хила. Не понимаю. Куда я? Так, типа мы активируем. И нифига. И нифига. О бог ты мой, ты смог это сделать. Е, yeah. магия победила. А, не понял. Ну вот, уже лучше. Так, на ну чем мы тут можем сделать? Мы можем тут увидеть, что мы идем не туда, да? Хотя, что, не туда, туда? Но в одно место мы не попали, да? Ну и хрен с этим местом. Пойдемте сюда. как-нибудь в следующий раз. Так, а сейчас мы... Давайте попробуем... Прыгнуть, я не знаю, что ли. Э-э! Играю. Э -э, Глас алмаз, да, у нас есть. Тыж, понятно, глаза ломазу надо. И чего-то нам не хватает. Вопрос чего? Окей, разгон. Что за нафиг? Куда отсюда прыгать? Ну, явно не отсюда. С верхней части платформы. Да. Просто какое-то невезение. А второй раз он уже так не прыгает, да? Так, окей, я делаю следующий прыжок. Е-бой. Так, должно произойти открытие. Да? Да. Оу, oh, е! Yeah. Ну что ж, наверное, в этих воротах мы сегодня с вами и останемся. Давайте быстренько к ним подбежим. И уже в следующий раз посмотрим, что там. За ними таится такое секретное, важное и офигенское. Что ж, с вами был Фисерк. Всем огромное спасибо за внимание. Не забывайте про подписку на канал. Всем пока.